Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в обзоре набор от компании Sigma. Это Sigma Mid 6003741. 741 Набор состоит из 72 предметов. Приставка Mid обозначает, что набор является полупрофессиональным. Так как в Sigma идет э, три линейки. Sigma обычная и Sigma Ultra – это профессиональный инструмент. Sigma Mid полупрофессиональный. И Sigma Grad – это бюджетная серия. Данные являются золотой серединой, можно так сказать. Начнем по информации, которая указывается на упаковке. Здесь вы видите комплектация из набора. ЦРВ – это кромбонадиловая сталь, указывает производитель. Два рабочих квадрата, одна четвертая, одна вторая. 72 предмета. Набор состоит из 72 предметов. И указывается, что данные инструменты заталятся в Китае. То есть завод по производству находится в Китае. Но э, кто бы думал, что Китай – это плохой инструмент, Данный инструмент имеет массу положительных отзывов и является как бы в своем сегменте по цене как бы наиболее привлекательным и по качеству инструмента. Начнем с комплектации. Так, трещотки у нас. Два рабочих квадрата, одна четвертая, одна вторая. Трещотки здесь идут разборные. Один винт снизу откручиваете и два сверху. То есть Трещотка разборная, можете обслужить механизм смазать или заменить сам трещоточный механизм. Трещотки идут на 72 зуба, мелкий шар. Рукоятка здесь комбинированная резинопластик, и длина трещотки под квадрат 1.2 составляет 255 мм. Есть реверс и быстрый сброс головки. Трещотка под квадрат 1.4, длина 155 мм, также комбинированная рукоятка, реверс, 72 зуба и быстрый сброс также есть. Отверточная рукоятка, длина 155 мм, ручка здесь идет из пластика, есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку дополнительно, получаем отвертку с реверсом. Данную отверточную рукоятку можно использовать или с головками под квадрат 1.4, или также вставить сюда биты. Сейчас я покажу, есть специальный переходник. Сейчас мы его вытянем, вот так. Вот такой вот переходник и вставляете сюда нужную биту и вставляете в отверточный рукоят. Получаем, то есть, отвертку. По битам я чуть дальше покажу комплектацию. Или можете применять с головками под квадрат 1,4. То есть это для труднодоступных мест, там где нельзя подлезть трещоткой. Можете использовать. Далее Удлинители. Под квадрат 1.4 у нас идет один удлинитель 100 мм, под квадрат 1.2 два удлинителя 250 мм и 125. Удлинитель 250 мм также используется как Т-образный вороток. Есть переходник специальный, надеваете и получаем вороток с плавающей головкой. Также этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3.8 на 1.2. Это у кого есть дополнительная трещотка под 3,8, можете использовать головки из набора. Кардан. Кардан здесь один, под квадрат и 1,2. Кардан скреплен металлическими вставками, то есть он идет неразборной. Одна свечная головка. Головки 16 мм, в наборе нет, только 21 мм. Имеет внутри резиновую вставку. Так, биты. Здесь довольно большой набор бит. Они идут вот в таких вот пластиковых боксах. То есть можно вынимать. Есть тут торксы, есть э, крестообразные, шлицевые. Есть шестигранные и даже есть биты райп. Такой вот мелкий шах. Бывает, что они тоже встречаются. Общее количество бит в наборе 33 штуки. Набор шестигранных ключей. Вот такой небольшой. Ну, такие ключи встречаются практически во всех наборах. Честно, не знаю, для чего они там есть. Ну, вот, ложат их такие. Так, шестигранные головки. В наборе шестигранный профиль, короткие головки. Общее количество 26 штук. Под квадрат 1,4 у нас 10 штук. Под квадрат 1,2 16 штук. Самая большая у нас 27 мм головка. 32 мм головки в наборе нету. И самая маленькая на 4 мм. 6 граней под квадрат 1,4. Головок длинных здесь нет. Нету здесь ключей комбинированных. Один только удлинитель под квадрат 1,4. То есть здесь минимальный набор для обслуживания автомобиля. Если кому нужны толстые длинные головки, здесь их нету. Есть Т-образный вороток, есть головки по 27 размер. Поэтому набор минимальный. 72 предмета. Это стандартная комплектация. По комплектации все. Э, по кейсу. Кейс у нас цельнолитой. Кейс здесь простенький. Запирание на такие вот защелки пластиковые идет. Черного цвета. Визуально по изотолению инструмента поставим плюс, потому что э, набор полупрофессиональный. Но мы не заметили здесь ни следого длитья, как обычно бывает в дешевых наборах. Или где-то там непонятно сделано Здесь все хорошо полировано нанесен защитный слой матовый на инструмент. То есть вопросов по литью нет. Теперь по габаритам кейса. Вес набора 4 кг, ширина 37 длина 26 высота кейса 8 см. Запирание на такие вот защелки. Очень плавно закрывается, все без, без вопросов. Логотип Sigma на верхней крышке есть на кейсе. Пластик здесь мягкий, но он хорошо пружинит. То есть, вопросов никаких не вызывает. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставьте лайк. До свидания.